Есть три результата всех действий, которые мы совершаем в жизни. Три результата. Первый результат на физическом уровне. Мы вчера говорили с вами о том, что мы меняем свое мышление, и это мышление нам помогает, новое мышление помогает нам изменять свое окружение, свою судьбу. Но нужно понимать, откуда приходит мышление. Мы говорили с вами, что оно приходит из судьбы. И вот сейчас мы поговорим об этом в взаимодействии с нами нашего подсознания и судьбы, как это все формируется. То есть есть три результата каждого действия. Первый результат на физическом уровне. Очень простой пример. Вы хотите кушать. Вы хотите кушать, это возникает какое-то желание. Откуда берутся желания? Вопрос такой, откуда берутся желания? Кто-то может сказать, они приходят к нам по судьбе, кто-то говорит, что я вот сам себе захотел, а кто-то говорит, что это влияние извне. Но, по сути, причиной желаний, причиной желаний является какой-то внутренний дисбаланс. Например, человек голодный. Ум, наш ум, он реагирует на голод, как раздражитель, как вот, какая-то неприятность произошла, какое-то раздражение в нашем внутри, в нас, в подсознании. И у нас возникает желание. Для чего? Для того, чтобы убрать это раздражение. И человек, например, знаете, бывают люди, которые в очень... Вот если вы смотрели «Моя прекрасная няня» сериал такой был, если кто-то смотрел. Я помню, когда я в школе учился, я его каждый день смотрел. И там няня Вика была, которая постоянно ела. Когда она нервничала, она постоянно ела много. Это вот очень яркий пример того, что когда у нас ум в дисбалансе, когда нам чего-то не хватает, когда мы не удовлетворены то нам нужно чем-то забить эту эмоцию. Это как бы защитная реакция ума. И вот э, няня Вика, она ела и таким образом забивала свое беспокойство. Но в жизни каждого человека происходит по-разному. Кто-то ест, а кто-то наоборот пытается ну, какие-то действия совершить, чтобы решить проблему. Но у каждого свой подход. Но сам факт, что когда мне чего-то хочется, это значит, что в моем сознании есть дисбаланс. Поэтому и говорят, что вот все восточные школы, они говорят о том, что по-настоящему быть счастливым можно только тогда, когда вы успокоите свой ум. Когда вы будете находиться в спокойном состоянии ума, в таком балансе ум будет находиться. Тогда человек может быть счастливым. Пока ум беспокойный, счастья не может быть, потому что беспокойный ум – признак дисбаланса внутреннего. И вот когда приходит этот дисбаланс, нам нужно совершать какие-то действия. Мы совершаем действия, и на физическом уровне это первый результат, мы видим результат. То есть вы захотели кушать, голод проявился или жажда, вы там, жажда выпиваете воды, и жажда уходит. То есть физический результат сразу происходит. Потом есть результат на энергетическом или ментальном уровне, например, вот как бы живот болел, да, сосало, вот прям желудок болел. Вот это вот больше физически, да, вы хотели пить, какая-то жажда такая была сухо в горле, живот болел, э, хотела очень удалить жажду, человек утоляет жажду, он выпивает, происходит, перестает живот болеть, перестает там сухость в горле пропадает, ему легче разговаривать, это физический результат, и на ментальном уровне у него приходит удовлетворение он как бы успокоился, он напился воды, и ему становится легче. Это результат на энергетическом, ментальном уровне. Но также есть причинный результат, или причинный уровень, или информационный уровень, который записывает всю информацию, все, что мы думаем, все, что мы говорим, или все, что мы делаем, она прописывается в нашем подсознании. И, например, когда человек уже... Ну вот, очень яркий пример, мы вчера говорили, как формируются подсознательные программы. И у меня есть знакомая тетя, которая сейчас уже больше 50. Она в 18 лет, или 16 ей было, она очень любила рыбу. Она просто не могла без рыбы жить. Она так ее любила, что для нее рыба это было вообще главное блюдо. И она ела рыбу, и у нее кость из рыбы застряла в горле. И, ну, для нее это было очень сложным каким-то опытом. То есть ей очень-очень неудобно это все было, она все там мешала. И она, в общем, так впечатлилась этим негативным опытом, что она просто возненавидела рыбу. И она даже не может переносить ее запах. И до сих пор, и уже больше 50 лет, то есть прошло 40 лет с того момента, она до сих пор не может кушать рыбу. Или другой пример, есть уже бабушка, тетя которой уже 80, а когда ей было где-то 30, она очень любила ваниль. И она так любила его, что сыпала его везде очень много. И один раз она в торт настолько много ванили насыпала, что она просто съела кусок торта, и ей очень сильно как бы, отвращение появилось от этого запаха. И теперь она не может просто есть продукты, в которых есть ванилин. Вообще не может никакие продукты есть. Это вот, скажем, глубокий, глубокий ментальный след. Да? И если мы говорим об информационном уровне, это тот уровень, который заставляет нас повторять что-то. Например, Люди, которые работают в полиции, они знают, что э, можно споймать человека на месте преступления, потому что он будет возвращаться туда. У них даже есть там какой-то такой феномен, как-то его называют, что они возвращаются, они там поджидают, и э, убийца может вернуться на то место, и у него, они его там поймают. Почему так происходит? Потому что вот в нашем подсознании на этом информационном уровне записывается... Вот это яркое впечатление, и оно нас потом побуждает снова к действию. Например, человек взял себе денег в долг, вроде бы все нормально. Потом ему захотелось еще больше. Еще больше денег захотелось ему. Он начинает э, искать способы, э, ну вот попробовал, как бы вроде ничего, берет еще. И таким образом работает система... Кредитование, что она загоняет просто в долговую яму людей, потому что они постоянно хотят брать кредит. Потому что, раз попробовал, и как бы нормально, зачем переживать, есть возможность это. Вот. Также очень интересный момент, что если, например, человек покурил, ему не понравилось, но он это сделал, то у него появляется вкус к тому, чтобы сделать это опять. Даже если это не очень хорошо или это плохо. Поэтому информационный уровень это э, как бы сеем новые семена тех действий, которые, то есть мы сделали что-то и у нас появляется желание потом делать это еще. И поэтому это причинный уровень. Почему причинный называется? Потому что причина новых действий как раз скроется вот в этом. В том, что мы что-то сделали, потом у нас появляется желание опять это сделать. И таким образом, если мы хотим перепрограммировать себя, нам нужно осознанно делать какие-то позитивные вещи, которые э, устремляют наше сознание к хорошим действиям, к новым целям позитивным. И таким образом мы можем э, вот, в причинный уровень наложить туда очень много хороших вещей.